так что тебе придется зачистить этот район. Понял. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 1. Так, тут уже небольшое такое начало замеса. Не успели здесь появиться. Так, минус один. А, э, минус второй, да? Да. Шлеп шлепнулся. Окей. Так, нам нужно найти лагерь наемников. Вот, ну взорвали центр связи, теперь нам нужно найти лагерь наемников Давайте сейчас Здесь, здесь просмотрим, короче, есть кто-то еще, нет? Обследуем местность Если все тихо, спокойно, то можно уже будет расслабиться немножко Так, броня. Ну броня у меня целая почти. Течки. Ну слушай, пока вроде тихо. Вроде больше никого нет. Ты О, вон стоят. Снизу там стояли. Так, минус один. Да не надо, не надо, гранату. Беги, беги, беги, беги. Хорошо. Бляха, я эту <coughs> броню забрал случайно. Ты ведь тоже летать, правда? Нет, но я быстро учусь, когда по мне начинают стрелять. Дельтаплан. Прошу прощения. Дельтаплан. Так, вот это, вот этот, да, дельтаплан? Давай-ка взглянем сейчас. Бинокль тут тихо, спокойно, вроде никого. Ладно, допустим. путь Ты о чем это? Я собираюсь. Кроу, что с меня довольно. И я сваливаю к чертям Тебе моча в голову ударила? Тут настоящий рай О таком пляже и солнце только мечтать И ни одной тёлки Выходных тоже нет Остров не покинуть Ни телефона, ни почты, ни интернета Это полный П И кому Кригер думает, мы сможем проболтаться? Я устал уже тебе повторять Фильтруй базар Мало ли кто может тебя услышать Видишь? О том и я говорю Мы даже в этой глуши не можем просто поболтать Об этих ученых И их сраных экспериментах Да кто нас вообще услышит -то? не знаю и знать не хочу а тебе желаю одного поменьше болтай побольше занимайся чем полезным а ладно фильтруй базар это полный п <свистый> Жизнь, не выражение топа снайпер Два снайпера. Ты хорошо. слышал этот взрыв? Да, мощный был. Это взорвалось топливо, которое они хранили под башней связи. Обычная ошибка новичков. Кроу, похоже, вообще ничего не знает о фортификации базы. Лучше не надо об этом. Если только Кроу услышит, что ты мелишь, тебе не сдобровать. Можно подумать, он общается с такими, как мы. Мое дело предупредить. Жесть, хотя не слова-то знают. Варификация. Охереть. Я думал, в наемнике одних идиотов берут. Вот смотри, образ, образованные люди. Так, ладно. Получается, надо надо дельтаплане. Так, действия. Летели. F1 переключить вид. Ну ладно. Там от первого Это лица хорошо. Связь на как не вертухай, вертухай К Катер А там я никого не... А, вижу Леха. И как? Твою мать, твою мать Мне надо куда приземлиться Ух ты, жесть! Вертушка свалил. Да? Свалила же она. Или она так и будет, если летать сейчас? Ладно. Ладно, допустим. Деньки. Кто видит? Кто меня видит? Я никого не вижу. А кто меня видит? свиньи Поросюха <смех> Жесть Так, ладно Меня, короче, кто-то видел А что у нее на задницу У этой свинки было Видел? какая прилипла, что ли? Леха, а далеко я упал-то от, от того, куда мне надо. Смотри, выглядывает Свинка. Только поверни спиной. Леха, кто? А ч ⁇ она ко мне пристала-то? А, во, вижу. Вот, вот, вот, смотри это хвост такой у нее или это какаха или это какуля прилипла так не надо сейчас короче там снайперов снять кто заметил кто увидел снайпер меня увидели Или здесь еще кто то есть Этих джунглей нихера не видно, короче, непонятно, кто, где, че, как. Хорошо. а что ты чё на ступеньку не можешь залезть, Так, где вышка? Угу. Так, патроны. Все это беру, все это беру. Не знаю, наверное, сниму со снайперки. <свист> Бах! Бах! Фига его припечатала просто, ты смотри. <свист> Надо с глушаком взять. Сохранка Это хорошо охраночка. это хорошо Так Подняться наверное на башню И там уже решать смотреть Думаю да это вот так я думал он к стене смотреть, прям да. я думал он к стене прям пришпандорил его, его заглючила так по всему видимо вот он лагерь Эх, там нехило рвануло. А ты откуда знаешь? Я тогда как раз был на перевале. Клянусь, это было похоже, будто гора загорелась. Думаешь, это его рук дело? А чьих же еще? Взрывы сами по себе не случаются. Ладно, но тут я ему ничего взрывать не советую, иначе я лично надеру ему задницу. Как скажешь, ковбой. Я уверен, он уже наложил себе в штаны где-то поблизости. Ковбой. Они... Немножко на такие, да? Подобосрались под, под немножко, видимо. После того, как я взорвал. Опа, еще снайпер. После того, как я взорвал центр связи. Погоди, там еще. А, еще один снайпер. О, еще одна вышка. Там тоже, наверное, снайпер. Да, здесь их немало. Так, ну что, наверное я попробуем сейчас со снайперки поснимать А поблизости-то да, здесь никого нет В кустах тут, например Вроде нет Ладно, попробуем со снайперки, короче, сейчас поснимать их Давай э, в первую очередь с снайперов Такой непослушный вообще прицел, просто жесть Понятно. Сигнальная ракета. Так, мне надо второго снайпера снять. Опа, опа, опа, опа. Давай, давай, давай, умирай, умирай, умирай. Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха, нет, нет, нет, нет. Охренеть! Охренеть он мне снял! Ты смотри сколько у меня жизни, Просто дичь! Это не есть хорошо! А я снайпера снял там? Нет? По-моему нет! Ну-ка дай-ка, мне снайпера надо снять! Это как? Это как? Жесть Так, лады Делаем все то же самое Все то же самое Сначала бинокль Хлоп Хлоп Хлоп Хлоп Хлоп Ништяк Так, окей Где снайперка Первый снайпер ход пошел какой он непослушный вообще прицел. Просто жесть. Угу, окей. Ляха. Окей, так, вертушка, вертушка, вертушка. Отлично. Блин, с базуки бы было бы хорошо вертуху выстрелить. Ну ладно уж. Раз так, значит так. Сейчас он высадит, наверное, да? Двоих. Бляха, не убил что? Ли. Вообще не. Во -во Вообще просто смотри как его, просто смотри как его фигачит, жесть этот прицел, просто невозможно Так, стопэ, ой Ближе подходит, ближе уже подходит Где-то совсем недалеко от этой, от вышки. Ну где? Кляха, из этих кустов вообще реально ни хера не видно. Опа-опа, меня заметил. Камон, камон. На радаре он почти уже почти вот притык ко мне. Где? А вон он, да? Это он? Ага. Окей. Так, хорошо. Здесь пока никого не вижу Смотри, смотри подходит еще один Ладно, я пока снайпера сниму Ага, ага Не даст он мне снайпера снять Ну где ты? Давай, подходи. Такие густые вообще трава. А дальше кинуть попробую. <как> <как> Не докидывается. Вот он встал там, а? Ладно, <как> да с ним там. Где нам снайпер Отлично Так, больше Никого нет, а вон, смотри Этим буфик, они там стоят, короче, в тире Стреляют, им вообще насрать Минус один Вообще Ее просто На второй Отлично, три патрона у меня осталось. Снайперки. Отлично. Нус, э э в принципе, более-менее так подначистили. Теперь нужно как-то не знаю аккуратно, спокойно пройти до лагеря и уже, уже уже на месте там разбираться. новую диверсию для того чтобы отвлечь их внимание от первой очень умно да неплохо тогда они вообще будут растеряются просто никого нет тихо тихо тихо погоди прям впритык ко мне где-то и он мне просто очереди короче почти весь броник снял Годя, есть еще кто? Ну, окей, бог, сохранка хорошо. Можно немножко выдохнуть. <как> Эти все ползут куда-то, смотрите, скатываются. Так, ладно. Нужно арсенал, да? Значит. Оп-оп, еще. Так, двое. Так, кусты шевелится, я думаю, что это шевелится. Короче, где-то в той стороне. Там, чуваки. А здесь будет, Опа. Да в смысле? Ч ⁇ не сдох Будет Так, отлично. Один готов. Левый план, Короче, у этого вот... Разброс большой вот где? Отлично? Но это не тот, наверное, который. Которого я изначально стрелял. Есть еще кто? Готов. Так, есть еще кто? Угу. Сколько их вообще по кустам спряталось? Вообще жесть. Так. Где-то он здесь? Вон он. вот он. Лоб был пацана, нет пацана. Так, два патрона осталось у меня снайперки. Окей, все. Путь, наверное, более-менее чист. И же к лагерю идем. Хорошично. Немножко броника. Так, в принципе, снайперы там сняты. Но есть, по-моему, еще один. Еще одна вышка, за которой мне было не достать. Опа, а вы-то откуда здесь? Не было же, да? Что, со снайперки попробовать снять? Вам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где ты там? Смотри, смотри, он пришел. Или это другой? Из барака повыбегали Да пипец, а! Что это? Как быть, как быть. Короче, они были, по-моему, с той стороне все. Убежали в ту сторону все. Пойдем. Вроде меня пока никто не видит. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Леха! Как? От... Да в смысле? Откуда? Да... Вот офак! Откуда стреляли? Хорошо, <связывая> четенько. Блях, откуда стреляли-то я вообще не понял Броник, броник, броник, броник Отлично Блях, аптечка нужна Еле его увидел Прикинь, еле заметил его. Карточка F5. Так, есть здесь еще. но ну, на радаре у меня он там отмеченный. Короче, сопли, база Олдфорд 800. Ой, девочки. Так, ладно. Погнали. Тих, как ему хорошо, да? И как-то нормально? Нормально. Окей, надо, ну, допустим. Погоди, ну вроде меня не видят, да? Наверное, я подзачистил всё-таки все таки все они же не могут быть бесконечные. Так, аптечку ищем. Еще броник. Нет, мне нужна аптечка. Опа, кто-то есть. течка вижу леха вот the fuck они с базуки стреляли там никого нет и короче с какой-то базуки короче стреляли прикинь Так, ладно, я хоть аптечку схватил. Но я думаю, блин, от взрыва базуки мне не поможет. Ни аптечка, ни броник. Так, так, так, так. Меня кто-то видит, короче. Я вот не понимаю, кто. Брифинг. Сколько брони. Прикинь. Есть тут то еще. Это что? А, взрывчатка. карточка, взрывчатка, смотри. для это кто? Что за роже? Ч за оружие? Почему я таких не знаю? Битый. В том я был в доме, не помню Стопы, стопы, стопы Или здесь могут быть, наверное то, что... Так, Я Хорошо Годи, Вот где-то здесь что-то? Или это вот этот, вот, этот, вот этот, который у меня на карте, <coughs> на радаре отмечен? Так, отлично, снайперка. Патроны, патроны. Это все, заберу это что? Не помню, не помню таких патронов. Так. Еха, валим, валим, валим. Все вышло так, как надо. В радиодиапазоне полный бардак. Пора действовать. Отправляйся на пирс. Если сможешь, возьми машину. Я уже в пути. Окей. Укройте машину, Отправляйтесь на пирс к западу. Окей. Окей. Так... А, смотри, вышка упала, которая. Которая та, короче. До которой мне было не достать. В смысле? Ты слышишь, да? Клха! Это как? What the fuck! Это как? Бля, я все машины, короче, взорвал. Охереть. Красотища, бляха. Все тачки взорвал. Просто ништяк. Не сохранился а -а -а. пойдем пешком че нам на пирсон на пешком да ну, ладно украдите машину, гор Украдите машину прод на пирс назад пойдем пешком они наверное все ждут что я поеду на машине а мы пойдем пешком Пойдем тропами какие. Эй! Уроды. Угу. Кстати, по воде можно было проплыть. Ну ладно. Пойдем тропами. Сам по дороге, главное, иду Говорю, пойдем тропами, а сам по дороге Опа, вот и тачка Стопы Так, у меня же были патроны для снайперской, да? Окей. Сейчас мы тачечку себе приобретем Все нормуль будет Урод, дело. Здрасте, <смех> уроды, еще они <не> такие? <смех> так, ладно. выносливость так быстро кончается. <смех> Перегружен что ли? обычно в играх. Мы перегружим. Так, убивал два упыря. Что? сдохнет а, как тарзан так, тут где-то тачка мне, наверное, надо убить пулеметчика с Водятлом, я думаю попроще будет так где она хлоп по Хво... а смысле, что не дохнет Эй, ты, ты поку <связываешь> <связываешь> все больше там никого Вот и тачка. <Слышка> Чуй с пулеметом. Вообще ништяк. Вот так. Все, все, все, все, погнали, погнали, погнали, погнали. Да все, погнали, ну! Давай, давай, гони, гони, гони готов, сохранение игры. готов, готов, готов, готов, Хером, просто хератом Давай, валить, валить, прятаться сразу. К пирсу. Как я тебя. Понял. Уничтожьте всех противников в этой местности. Окей. Так, а взорвалась это у меня машина взорвалась, да, получается? Если хочешь, можешь приступать. А я останусь здесь. И как только увижу движение в джунглях, открою огонь. Это мысль. Это мысль. Was... Блеха, блеха, блеха. <связывая> да в смысле, откуда? Откуда эти базуки? Откуда вообще летит это все? Просто надо мной. Нахер, нахер. Да смысл? Понял. а, -а, -а, -а. Все понял. Все понято. Откуда это все? Так бежит. еще тачка леха вони куры мочат да чё попробовать гранаткинуть ни одного не убил бляха где то Минус один. Дей, дей, дей, давай влазь. Кто за хрень? Минус второй. Они прям вот, прям вот, вот, вот прям в нос мне дышат. Такого а? чёрта! Так. Минус три. где, где, где? Отлично. Ааа, приехал! -а -а, Давай минус три! Этого на радаре не было. Козла. Нормально он мне так Покромсал Он стоит прямо в притык Я вот не понимаю, видишь здесь Это трава ссаная Непонятно, в каких кустах Здесь Или здесь Я вот прям Прям флиты к нему Я вот не понимаю где? Дружище, О, вот он Хорошо. Хорош, хорошо. Я конечно, блин, ХП у меня конечно жесть. А в машине наверное, да? Либо возле машины наверное. Оп. да ты так думаешь за камнями наверное. почему-то мне так кажется ага. там это ссаная вышка Так, ладно. Мне надо зачистить, да, тупо? Ну где? Почему бинокль не срабатывает? Так, минус один, хорошо. Второй где-то вот здесь. Мне кажется, за камнем. Почему-то я так думаю. ай яй яй Меня видит, он меня видит. Не понимаю откуда где он тихо я видел движение хорошо бляха жизни вообще хп нужна аптечка там никого жесть просто. Так. Нахер. Да Добеги ты! Понял? Я его убил? Ага. И не бежит такой ублюдок. Так, мне надо как-то... Сейчас тачка проедет, наверное. Да, он едет. Надо спрятаться. Перед как-то аккуратно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да чё они такие все глазастые? Охренеть их-то. Да э�! это... Э�! Да ладно, я гранатой кого-то убил. Охренеть. Даже не пытаюсь. Я Стрип, стрип, стрип, стрип. Сюда он пропал. Давай, умирай. <связь> Хорошо. Вроде бы, наш иногда вроде бы целишься в голову, а вот какого? <связь> <связь> еще бежит. <связь> да в смысле? Так, там были еще где-то. Он стоит. Хлоп-хлоп-хлоп Ну, их уже меньше Можно в принципе снайперку попробовать поснимать У меня всего 4 заряда Так, там никого не вижу Здесь он бегает, ублюдок Ну ёпта там там их двое было ништяк так один там я надеюсь что это последний там надо было сразу изначально так всех закрашить не было проблем здесь аккуратно Пять клетки все ништяк третий с в конце пирса аллилуйя Смотри, как прикольно, да, вода, так... О, кровь такая в воде. О, дуэл едет. Какая-то планетная тарелка Вижу ты, Джек. Откуда ты знаешь? Я ждал тебя. Твоя подруга переведена в другое место. Запрыгивай. Рячься в люк. Если тебя заметят мы оба покойники. Кто может нас заметить? Тебе лучше и не знать. Я буду на связи.